здравствуйте в эфире школа студии киры соболь и время для лунных вешек или лунного гороскопа на период с 18 по 31 октября 2022 года октябрь месяц когда мы входим в кармический коридор затмений. а знаете что этот период начался 25 сентября эти дни спадающей луны в этот период начинайте очистительные практики и процедуры. Мы вошли в период высокой предопределенности и судьбоносности. Все наши выборы и решения этого времени будут иметь важное значение и определять программу нашей судьбы от 1 года до 9,5, а то и до 18 лет для тех, у кого затмение активируют натальную карту. В этом сезоне, который продлится 57 дней, нас ждут два затмения. 25 октября в 10.49 частное солнечное затмение, которое пройдет в знаке Скорпиона. 8 ноября в 11.02 будет полное лунное затмение в Тельце. Новолуние 25 сентября. Открывшая сезон затмений определяет его характер. Очень интересный период жизни. Очень важно разобраться в своих желаниях и планах. Дни перед самим коридором затмений нужно заниматься собой и своими делами, планами и семьей. В этом коридоре важно не заниматься чужими делами. Не смотрите то и что говорит и что делает. Не стоит искать виноватых в своих неудачах. И в то же время нужно помнить тех, кто помогал вам прийти к успеху. Нужно посмотреть на свои задачи. Предстоит тонкая работа на отделении мое и чужое. Это мои цели. Моя жизнь, моя семья и мои дети, а это чужие задачи и чужие цели. Занимайтесь собой. Если у вас намечена прогулка или домашние дела, занимайтесь этими делами, а не поддерживайте чужие разговоры или сплетни. Это состояние не говорит об эгоизме, а о временном событие которое повлияет на вашу дальнейшую жизнь уделите время себе своей семье лучше сделать один раз правильно чем 10 раз неправильно не обижайтесь на своих близких если они погружены в себя дайте им время отдохнуть 18 октября Торминг. день без возврата в этот день нельзя одалживать деньги неблагоприятно помещать деньги в банк делать инвестиции день лучше провести в одиночестве размышлениях и медитации не подходит для свадеб романтических свиданий других личных дел это хороший день для ремонта чего-то сломанного. Можно также использовать его для разрушений физических объектов, старых зданий, строений, демонтировать и разбирать их. Для большинства других дел день столкновения не подходит из-за своей разрушительной силы. Избегайте устраивать в этот день свадьбы, начинать новое дело, подписывать контракты, покупать имущество. Ни одно из созидательных дел не принесет счастья. День тяжел для людей знака собака и «Дракон». 19 октября, Среда. День с индикатором опасно. Это средний благоприятности день это хороший день для религиозных мероприятий для молитв для установки кровати размещения инвестиций встречи с друзьями для вскрытия нетронутой земли и демонтажа объект в личном плане хорошо устанавливать границы взаимоотношений не стоит начинать строить дом переезжать в новый дом также неблагоприятно отправляться в длительные путешествия. Этот день не подходит для свадьбы, ремонта, земляных работ, переезда. 20 октября, четверг. Хороший день. Но наваливается энергия большой земли. Вы можете ощутить тяжесть, усталость и нежелание ничего делать. Днем правит Звезда Добродетели. Звезда Добродетели приносит помощь в осуществлении любых намерений, как в бизнесе, так и в личной жизни. Даже действие столкновений и наказаний в этот день считается не таким серьезным. Небесная Звезда Добродетели преобразует неудачу в удачу, несчастье в счастье. Она считается также Звездой Харизмы помогает человеку презентовать себя. Хороший день для публичных выступлений, налаживания контактов с людьми, поскольку энергия дня оказывает умиротворяющее воздействие на отношения в бизнесе и деловое партнерство. День подходит как для приема людей на работу, так и для разрыва отношений с деловыми партнерами, увольнения сотрудников, поиска работы и устройства на нее. 21 октября, пятница. Следует подводить итоги и оценивать свои результаты. Хорошо принимать то, что причитается. В первую очередь вознаграждение и признание, а также завершать начатое ранее. Хороший день для получения дипломов, наград и грамот. Благоприятно обращаться за помощью, а также просить повышения, продвижения и повышения зарплаты. Хорошо начинать обучение, как учиться, так и проводить курс, а также устраивать свадьбу, начинать новую работу. Благоприятно закрытие сделок, получение результата. 22 октября, суббота, очень хороший день, открытие означает счастье и открытый ум, день очень хорош для начала бизнеса, открытия офиса и приглашения гостей для официальных открытий, начала работы на новом месте, для начала учебы, новоселья, покупки имущества, хороший день для религиозных обрядов и поиска благословения, выпуска новых декретов, приказов, защиты от обвинений, поиска способа освободиться из заключения или избавиться от наказания, хорошо подписывать договоры и соглашения, вступать в брак, отправляться в путешествия. 23 октября воскресенье Цы Земли в этот день закрыта и заперта, она неподвижна, это низшая точка развития. В этот день можно заниматься только строительством плотин, мелким ремонтом, устраивать похороны, устанавливать новые надгробные плиты и памятники. Можно подводить итоги и завершать старые дела. Не обращайтесь в такой день за медицинской помощью. Не устраивайте праздники. Не совершайте важных личных и комических действий. 25 октября. Вторник. День символом Золотой Лебедь. День прощения, анализа. Внимание к деталям события. Гармоничный день. Нужно провести очищение духовное и физическое. Просите своих обидчиков и себя. Попросите прощения у родителей и предков. Поблагодарите предков за все, кто дал вам род Помолитесь они о тех, кто ушел, и о тех, кто жив. Вспомните легенды и предания рода. Можно подать помин и милостыню всем, кто нуждается и просит вашей помощи. 27 октября. Четверг. Не давайте проявиться в этот день жадности, агрессии. Проявите щедрость и заботу о близких. Обдумайте свои планы, накапливайте силы и осваивайте новые знания. Будьте внимательны к своим снам. Помните, что идут дни Гекаты. Будьте осторожны в помыслах, словах и особенно в делах. Тем более, что мы находимся в коридоре затмений. Не разбрасывайте словами, не давайте пустых обещаний никому. 30 октября, воскресенье. День благоприятия, наполнен добрыми энергиями и прекрасными возможностями. Можно ставить цели и прописывать пути их достижения. Творческий день подходит для знаний, медитации, молитвы и общения с единомышленниками. На небе появляется впервые тонкий месяц. Можно заниматься своим здоровьем, делать уходовые маски для волос, ногтей, кожи тела и лица. Сфера здоровья. Во вторник, 19 октября, хорошо, например, обращаться за медицинской помощью, чтобы прервать хроническое заболевание. В некоторых случаях можно делать медицинские операции. Но при этом нужно быть осторожным. В среду, 20 октября, будьте внимательны и осторожны. На день влияет звезда физической опасности. Поэтому неблагоприятно заниматься рискованными видами спорта, в первую очередь связанными с водой или недалеко от воды в целом рисковать. 21 октября. Небесный врач. День очень подходит для проведения медицинских процедур и обследований, поиска хорошего доктора и визиты к врачу. 22 октября не стоит обращаться за медицинской помощью, начинать лечение или наносить визиты больным пациентам. Вера любви. Время энергетически тяжелое для каждого человека. Особенно влияет на детей и пожилых людей. Уделяйте им внимание и заботу. Не конфликтуйте, не ссоритесь. Совершайте больше пеших прогулок вместе с близкими. Последние дни перед холодами проводите на свежем воздухе. Устраивайте своим близким романтичные свидания и воскресные обеды и ужины с близкими и родными людьми. Но сейчас не время для поиска пары и знакомства, особенно на разных сайтах и в брачных агентствах. Суждения будут ложными, а связь принесет разочарование и обиды. Коридор затмений скоро закончится и наступит лучшее время для создания крепкого союза. Эра денег Этот период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 но неблагоприятный период для проведения медитации, обрядов на усиление денежного потока. Сейчас деньги в кармическом отпуске. Не стоит их никуда вкладывать, инвестировать и совершать крупные покупки. На этом я с вами прощаюсь, следите за новостями и прогнозами на сайтах и в социальных сетях Иры Соболь, до новых встреч в эфире.